А теперь рассмотрим более подробно процесс формирования стоимостных показателей по структуре проекта. И начнем с самого нижнего уровня локальная смета. Вот пример локальной сметы нулевой цикл. В этой локальной смете определены затраты на земляные работы и устройство фундамента. Расчет осуществляется следующим образом. Единичные показатели расценки. Умножаются на заданный объем работ. И таким образом формируются итоги по строке. Мы их видим во вкладке «Стоимость». В систематизированном виде эти данные отображаются во вкладке «Итоги строки». Итак, по каждой строке локальной сметы. Итоги всех строк суммируются, и мы получаем итоги всей сметы. Во вкладке «Итоги сметы» отображаются суммы затрат по всей локальной смете. Обратите внимание на вкладку «Заголовок строки» в детальных формах. Здесь отображается очень важная информация в поле «Вид затрат». По данной локальной смете указано, что затраты относятся к строительным, в соответствии с технологической структурой капитальных вложений в строительстве. А это принципиально важно для составления объектной сметы и сводного сметного расчета. Во вкладке Итоги сметы все данные отображаются в соответствии с технологической структурой капитальных вложений. По данной локальной смете все затраты отнесены к строительным. Обратите внимание, на итог номер 9. Он содержит окончательную стоимость локальной сметы и его значение отображается в заголовке локальной сметы столбец LS. Рассмотрим еще один пример локальной сметы этого проекта на электрооборудование. Точно так же, как в предыдущем примере, активизируем вкладку заголовок строки. Итоги строки номер один отнесены к виду затрат монтажные. Итоги строки номер два отнесены к виду затрат оборудования. По третьей строке снова к монтажным и так далее. В таблице итогов всей сметы затраты распределены по соответствующим столбцам строительные монтажные оборудования. Прочих затрат по этой локальной смете нет, поэтому здесь отображаются нулевые значения. Значения итогов всех четырех столбцов строительное, монтажное, оборудование и прочее складываются, и мы получаем суммарные итоги сметы в столбце всего. Обратите внимание на итог номер 9. В этой локальной смете он представлен суммой строительных, монтажных работ и оборудования. Эти данные отображаются также в заголовке локальной сметы. С расчетом стоимостных показателей все достаточно ясно. Но, повторюсь, правильное отнесение затрат по технологической структуре и капитальных вложений в строительстве принципиально важно для составления объектной сметы и сводного сметного расчета. Каким же образом система распределяет эти затраты по соответствующим столбцам? Надо сказать, что для строк из сметно-нормативной базы вид затрат устанавливается автоматически. Давайте обратимся в сметно-нормативную базу и обратите внимание на вид затрат отдельных расценок. строительным Видом затрат отнесены все расценки строительной группы сборников ремонтно-строительные расценки также отнесены к строительным видам затрат расценки из группы на монтажные работы отнесены к монтажному виду затрат расценки на пусконаладочные работы относятся к прочим затратам но если с расценками работами все ясно, то особое внимание надо уделить ресурсам из группы SSC-01. Практически вся номенклатура этой группы отнесена к строительным видам затрат. Однако там, где это совершенно очевидно, ну, например, кабельная продукция, Для строк установлен вид затрат монтажный, но, к сожалению, однозначно не всегда можно указать, к какому виду затрат относится тот или иной материал. Поэтому при составлении смет, с точки зрения правильности отнесения к видам затрат, сметчику надо быть предельно э, внимательным. Особое внимание следует обратить и также на текстовые, нестандартные строчки. Ну, текстовая строка типа оборудования практически всегда будет отнесена к виду затрат оборудования. Но при составлении текстовой строки типа «Материал» мы всегда получим вид затрат «Строительные». При необходимости это может быть изменено, вот как в данном случае. Изменить вид затрат на монтажные. И это будет совершенно правильно. Давайте проверим, насколько корректно установлены виды затрат в этой локальной сметы. С этой целью я воспользуюсь стандартными функциями работы с таблицами строк. Отобразим в таблице строк специальную колонку. Вид затрат. Сначала посмотрим расценки работы. Расценки из группы ТРМ. Посмотрите, все они относятся к виду затрат монтажные. Это установлено автоматически и правильно. А какие работы относятся к строительным? Обратите внимание, только расценки 46-го сборника. Какие расценки отнесены к оборудованию? Строка номер 2, выключатель автоматический, относится к оборудованию. И в таблице итогов мы видим затраты именно по этой строке. А теперь внимательно посмотрим на материалы. Группа ССС 01. Провод относится к монтажным работам, а бетон к строительным. Это правильно. Выберем пустые стройки в группе обоснования. Посмотрите, здесь отображается... И оборудование, монтажные и строительные. К монтажным работам относятся материалы с кабельной продукции Ну и коробка, которую мы с вами поменяли на предыдущем этапе работы. Это правильно. А остальные материалы в смете. Давайте переключимся на строительные работы. С текстовыми строками на коробку «Профиль» и «Труба» случилась беда. По логике вещей, эти ресурсы или эти материалы явно относятся к монтажным работам. Сметчик, который составлял эту локальную смету, явно допустил ошибку. Как исправить эту ошибку вот, прямо сейчас? Для этого достаточно сделать следующее. Выделить все строчки. И изменить значение вида затрат в колонке, которая отображается на экране, на монтаж. Строчки пропали, поскольку здесь наложен фильтр показать только строительные работы. Вот, смотрите, труба относится к монтажным работам. Теперь все правильно. Общая стоимость сметы от этого не изменилась. А вот расположение затрат по столбцам итогов сметы изменилось. Это влияет на экономические показатели объекта. Как избежать ошибок при составлении локальной сметы? Мы, конечно же, стараемся автоматизировать управление этими процессами. Однако о них надо помнить, и уметь ими пользоваться. Метод групповых операций мы с вами уже изучили. Для этого достаточно выделить несколько строчек и в поле «Вид затрат» установить нужные нам значения. Но есть более надежный способ. Вот пример сметы, в которой присутствует расценка из монтажного сборника номер 8. Она автоматически относится к виду затрат монтажных. Но материалы, которые требуются при выполнении этих работ, введены текстовыми строками и по умолчанию отнесены к строительным работам. Смечик на это не обратил внимания. Предлагаем сделать следующее. В контекстном меню по правой клавише есть пункт, который называется «Ресурсы по проекту привязать к работе». В этот момент... Вид затрат для материала автоматически устанавливается точно такой же, как и для работы. Привяжите строки материал к строкам работам, и ошибка будет исключена. Последнюю строчку привяжу. Мы решили эту задачу. Есть еще одна очень практическая задача. Особенно при монтаже часто возникают вопросы. Каким затратам относится материал к монтажным или к оборудованию? Вот, например, выключатель автоматический. Сейчас это материал, который отнесен к видам затрат. Строительные что неправильно однако было принято решение что этот материал является оборудованием поэтому в поле вид затрат следует поменять затраты на оборудование автоматически поменяется и тип строки оборудования а вот можно сделать и обратный ход обратите внимание тип строки меняем на материал поскольку эта операция очень часто выполняется, то мы приняли решение в этой операции всегда ставить вид затрат монтажные. Вот эти несложные приемы поможет избежать многих случайных ошибок. Итак, мы рассмотрели правила формирования итогов локальной сметы в соответствии со структурой капитальных вложений. Наша задача это составление сводной сметной документации, поэтому итоги локальных смет надо передать по структуре в объектную смету. Как это сделать?